Привет, друзья, окей, okay, с вами снова Хилл Глин Рейсинг, снова сейчас с вами погоняем на красном мустанге. Так, Оптимус от нас оторвался так серьезно, мы уже, наверное, его не догоним, нам, нам в принципе, не надо. У нас с вами квест-гонка на приключения, а не... Гонка на победу. Нужно проехать как можно дольше. Вот на коричневом мустанге в шлеме, в таком интересном разрисованном, мы уже проехали определенное расстояние. Получится ли у нас проехать больше или не получится, узнают те, кто досмотрит это видео до конца. Но пока едем и собираем все, что у нас есть на пути. Кстати, кто не знает, мы наконец-то... Ух Угу, как нас подбросила! Суперски вверх подбросила. Мы наконец-то нашли магнит. Какой магнит? Узнают те, кто посмотрит предыдущий выпуск. В принципе, кто постоянно смотрит наше видео, знает, какой мы магнит искали. Ну а пока давайте, пока мышкам полетаем. У нас такой красный мустанк уже немножко прокачанный, но совершенство еще далеко далеко, но мы к этому стремимся. Ой, ой, держись. Ух ты. Ай, ой, чуть не разбились. Это все. Шлем нас спас. Если бы не шлем, мы наверное сейчас лежали. И, и было бы надпись водитель сломал шею. Или водитель разбился, как там правильно пишет, я уже не помню. А пока вот какой-то у нас заезд в туннеле. В шахте, в этой Подни... падении полета, непонятно, кувырки, но мы держимся держимся смело храбро на своих колесах время в воздухе было так заправка давай езжай езжай что то мы все все дольше и дольше доезжаем до этих заправок и у нас как-то все меньше и меньше времени остается магнитик у нас слабенький не хватает собрать некоторые монетки ну да ладно ну да ладно Будем забирать то, что можем собрать. Ой, давай-то давай, давай. осторожно. Так, Optimus на супер дизеле, наверное, уже улетел. Ой-ой-ой! ты, новый рекорд. Устояли на колесах, но заправку пропустили. У нас заправка наверху, кто помнит. Нужно было ехать сверху. А сейчас успеем, как вы думаете, докатимся или не докатимся. Ставим ставки. Докатимся, не докатимся. Много раз уже докатывались, но, видимо, не в этот раз. В общем, ребят, подписываемся на канал, ставим пальчики вверх, смотрим предыдущие выпуски. всем пока-пока.